Привет, люди, с вами GameTV, и с этого дня я запускаю новую рубрику «Принимаю условия лицензионного соглашения» или просто «Принимаю условия». И, как вы поняли, здесь будет что-то про условия лицензионного соглашения, и так оно и есть. Дело в том, что многие люди, если не все, вообще не читают лицензионные соглашения при установке программ, приложений, игр и так далее. Да что уж там, некоторые даже в условиях кредитования в банке-то не читают. Вообще, я вполне понимаю, почему, ведь большинство соглашений чисто для галочки, так как это тупо должно быть по закону. Ну, обработку ваших персональных данных и прочее. Однако, иногда эти соглашения могут содержать в себе вполне интересные моменты. Именно об этом и будет моя серия видеороликов. В какой-то мере меня вдохновило на это правило Твича, которое гласит, что вообще нельзя никого случайно обидеть. Вот ссылка. Она будет, кстати, и в описании. Также меня вдохновило, что по самому Шевцова, если ты партнер Твича, то тебе нельзя нигде больше стримить. Даже если тебя забанят на полгода, то как бы сидишь, где разбана. Это звучит как бы беспредел. К сожалению, Твич пока углублено не изучил, так что подтвердить конкретно этот момент не могу. Но будет выпуск и про Твич. Так что ждите. А в первом выпуске самая популярная соцсеть в России, ну и в Европе, наверное, это ВКонтакте. Правила К несколько, там и для рекламодателей, и для пользователей, и для разработчиков. Поэтому мы рассмотрим не все. Начнем с пользовательского соглашения. Вот оно. Будет и в ссылке в описании. Начнем уже сначала, и тут пошло веселье. Пункт 2.3 говорит, что вы обязаны ознакомиться с этими правилами до регистрации. Вау. То есть, по идее, вы должны перед регистрацией тупо убить полчаса на прочтение и осмысление текста. Ну, немного поменьше, но все же. Действительно, чем же еще заняться? Но даже если вы прочитали и запомнили все правила, то особо не радуйтесь. Правила всегда можно изменить согласно пункту 2.4. Вы даже не узнаете об этом. Кстати, вам даже об этом не скажут еще лучше. Продолжение использования сайта пользователям после внесения изменений и или дополнений в настоящее право означает принятие и согласие пользователя с такими изменениями и или дополнениями. А вот такой вот межданчик. Ну, сказано же, что право открытые и общедоступные. Заходите каждый день и читайте. Ну, что сложного-то? А если вам что-то не нравится, то можете прийти в Санкт-Петербург, улица Херсонская, дом 12, 14, литр А, помещение 1Н и высказать все свое недовольство. Ну, или просто написать им. А далее мы узнаем, что регистрация добровольная, а главное, бесплатная. Не, ну вы что, за муску будете платить, все нормально. Далее тут следует плюс сто пятьсот овер триллионов описаний о том, как рекаться и прочее-прочее. Ну, типа в пункте 5.9 сказано, что нельзя давать свой пароль кому-то еще. Ну а что же насчет приватности? Пользователь, что за исключением случаев, установленных настоящим правом и действующим законодательством РФ, администрация сета не принимает участие в формировании и использовании содержания и контроле доступа других пользователей к персональной странице пользователя. Да, верно, ВК имеет право сливать вас явно кому, ведь закон весьма условный и резиновый. Ну а тут я предлагаю прорваться на рекламу. Нет, у меня рекламу никто не купил, а жаль. Говорю я о рекламных требованиях ВК, там тоже есть много чего интересного. Начнем с того, что в ВК нельзя рекламировать казино согласно 3.9 рекламе, а дальше самое веселое. В 3.11 нельзя рекламировать сайты, где размещается реклама, запрещенная пунктами 3.1 3.10, но... Существует пункт 3.12, запрещающий политическую рекламу, но 3.12 не попадает под пункт 3.11, значит, можно рекламировать сайт, который рекламирует политиков. Но, по идее, такая хитрость покрывается пунктом 8, так что не получится. А, ну еще можно рекламировать астрологов согласно 4.9. Зашибись. Не забываем, что ВК всегда может изменить правила, но... Так, держу в курсе. Вернемся к основным правилам. Тут нас интересует пункт 5.13.8, согласно которому, если Лукаш что-то на вас подумает, то он может почти все. Причем вы об этом даже не узнаете. Смотрите пункт G, чем Чем-то похоже на то, что творится на YouTube, когда многим не приходят уведомления. Только там сложно сказать, техническая это проблема, или специальный Ютуб так делает. Но ВК может вам устроить такую подлянку, и вы вообще это не докажете. Ну, например, в каком-нибудь камикадзе они могут отключить появление у подписчиков в своих новостях постов сатиры без позитива. Будет забавно, если они сами додумались до этого, я им это сейчас подсказал. О. И кстати, ВК разрешает вам удалять свою страницу, вот уж спасибо. Далее 6.3.1 запрещает создание фейков, то есть, если у вас есть в друзьях Павел Дуров, ну не тот самый, а другой, у которого 18 друзей-подписчиков, город Перим, но на авиа вот этот, то он вне закона. Ну а 6.3.3 еще веселее, ведь нельзя указывать фальшивый возраст и искажать сведения о себе. Но тут надо понимать, что вряд ли эти требования нужны самому ВК Но просто подумайте, что будет, если у всех будет реальный возраст а Деньги с рекламы тут же кончатся Ведь школьники тупо не увидят рекламу 16+, или 18+, Что вряд ли ВК понравится И Если вы надеетесь взломать ВК, то не надейтесь, это нельзя Согласно 6.3.7 А согласно 6.3.8, даже майнер людям не подбросить Обидно, чё. Ну и если админы что-то забыли здесь написать, то у них есть пункт 6.3.15. В общем, как на всяких серверах Майнкрафта, админ всегда прав. Ну, далее есть интересный пункт 7.1.6, который гласит, что можно восстановить ваши посты, даже если вы их удалили. Неприятно, не так ли? А пункт 8.1 как бы намекает, что вас вполне могут посадить репост. Пункт 8.3 говорит, что в ВК нет автоцензуры. Вау, не нравится ВК, валив суд. Это я понял из 9.3 пункта положений, так что учитывайте это. И на этом все. Да, есть еще лицензионное соглашение, но честно говоря, я так и не понял в чем его суть. Если есть это, много информации там просто дублируется из правил пользования. Так что его я рассматривать не буду, и написано там все еще более сложным языком, а на этом все. Спасибо за просмотр, в следующем выпуске хочу рассмотреть Twitch или YouTube, но могу что-то и другое рассмотреть, даже не уведомляя вас об этом. Если хотите поддержать меня, то поставьте лайк, буду очень признателен, а также... Купи мою подписку на YouTube, будешь смотреть мои сюжеты первым. Подпишитесь на канал, чтобы узнать, когда выйдет следующий ролик и побыстрее его увидеть. Всем пока!